Открытие текущий счет физическое лицо может в любом крупнейшем банке Украины. Тем более, что этот продукт все стал более актуальным ввиду уменьшения ограничения на наличные расчеты НБУ до 50 тысяч гривен. По всем договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению на сумму свыше 50 тысяч гривен, все они должны проводиться с помощью банковского счета. И более 80% таких операций проводится именно с помощью текущего счета. Ведь это не только удобный, но один из самых дешевых способов платежа Карточный счет это тот же текущий счет Но вы кроме этого получаете специальное платежное средство Это пластиковую карту Которая предоставляет вам доступ к счету Не только в дневное время в кассах банка Но и круглосуточно вы можете проводить операции в банкоматах банка Рассчитываться картой в торговой сети Или проводить операции с помощью интернет-банкинга Поэтому у карточек все преимущества С другой стороны вы можете получить Плюсы обоих методов Если вы закажете платежную карту К вашему текущему счету Таким образом он будет приравнен К карточному счету Любой клиент обычно может отправить заявку на открытие текущего или сберегательного счета дистанционно, сделав это с помощью сайта банка или электронной почты. При этом, если у клиента уже есть текущий счет в банке, то он может и открыть новый счет также дистанционно с помощью, например, интернет-банкинга. Действующие клиенты банка часто могут открывать полноценные текущие и сберегательные счета онлайн, при этом Посещать отделение банка для получения оригинала договора или отправлять курьера обычно не нужно В этом случае проходит упрощенная верификация То есть все документы удостоверения личности клиент отправляет дистанционно